Двольно. Первый. Что? А почему, Алиса? А знаешь, что поначалу еще подумал? Ну, типа Алиса, девушка, там, да, все. А оказалось, всем по-другому, все. Алис! Алиса! Открытие кейсов будет э, проходить в два этапа. Я мы к вам так мы ждем, ребята водный парень машины ни одна девка тебя не упустит. Да ты это, короче, первокласник рассказываешь, который рядом с Папаней сидит. Чего-чего? Про девок говоришь? Мальчику с папкой рядом, который сидит и играет. Блин, может я за лучше? Вот. Где сидите вообще? Я немного плохо вашу. Я есть груд, да? Я есть груд. Зря я это сказал. А это кто? кто там шмаляет? Тогда будем здесь сидеть. Эй! Чтоб мы я сдохли, уже. нет? Мы с... Я сдохну. <laughs> сдохну. Не учи там таким словам. Хорошо. Скажи, я хороший мальчик. Срабигус. Я да Они а по-английскому, по-русскому по третий. Третий, садись. Ну, ну пайпасы убьёт меня. Да третий, садись. Давай затянемся. Садись, третий. Ты да, там умер, что? Едем, а? Топ-1 брать. Нету! Я да, не будем топ-1 брать. Да. Подождите! Мы едем, едем, едем. Там тупо следующая тупо. машина еще есть. Успехает вряд ли, Алис. Чикванду. И может там его все вновь. Чикванду, Тут там, блин, шмаляет с рыбовиком, что ли. Да, да, да. А да, обойдём тогда. Короче, О. уже может никто не лечить. Кто там кидает гранат? Короче, там их двое. Будь аккуратен. Там один, весь третий почти. Он мой лут потратил. Там, на этаже! Третий! На втором... Потому что зона не на него. За деревом. Ай! Ай, это мы с тобой в одного скинулись, да, походу, Миша? Угу. Mm -hmm. Ага, вот он, вижу я его. Беги, беги с одним из у него гроза, а, все, Подписываться на мой канал, ставить лайки и жмакать. На колокольчик.